Всех приветствую на моем канале, я Иван Номизмай. В 2014 году Центральный банк России выпустил в обращении серию монет 70-летия победы в Великой Отечественной войны 1941 и 1945 Годов. 11 монета из этой серии это монета 5 рублей прибалтийская операция вот она эта монетка 5 рублей прибалтийская операция прибалтийская стратегическая наступательная операция проходила в сентябре-октябре 1944 года в ней были задействованы ленинградский фронт 1 2 3 прибалтийские фронты и краснознаменный балтийский флот часть прибалтики была освобождена от фашистов еще летом 1944 года и теперь предстояло довершить начатое. Предстояло нанести несколько ударов по сходящим направлениям, окружить и уничтожить группировки противника. Оборона врага была успешно прорвана. В результате прибалтийской операции Эстония, Латвия, Литва стали свободны от гитлеровской оккупации. Основная часть немецкой группировки была уничтожена. Оставшиеся после, э, окружну, оставшиеся после немца были окружены в районе Курлянского полуострова и сдались 8 мая 1944 года. Название у нас монетки «Прибалтийская операция». Серия 70-летия Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Номинал 5 рублей. Сплав стал с тальцатурным гальвоном покрытием. Выпускалась монета на Московском монетном дворе. Тиражом в 2 миллиона. Толщина 1,8 мм, Диаметр 25 мм, Вес 6 грамм. Горд прерывиста рифленый. Выпускалась монета в 2014 году художник Крамская Аверс Евдокимова Риверс, скульптор Ястребова, оформление гурта 12 участков по 5 рифов и стоимость монеты от 50 до 100 рублей в зависимости от состояния. На лицевой стороне у нас изображен солдат, также написано по кругу Прибалтийская операция и Отечественная война 1941-1945 годов. А на с другой стороны у нас 5 рублей, нам самые обычные и привычные. 2014 год и листочки по бокам. А также в правой верху знак Московского монетного двора. Ну что же, дорогие друзья, сегодня я обозревал такую замечательную монетку. Это Прибалтийская операция 2014 года. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч.